СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Ну короче, ребят, все, мы полетели прыгать на трамплинах. Ждите, я полетел, короче, real Ну это капец, ребята, такой большой гэп, просто невыносимо. Ну вот, вс, как у тебя эмоции? Страшно. Капец? Да. Он А вон там Андрей, шкурит. бол Okay. Короче, вот так вот мы покатались Неплохие такие трюки у нас были По трамплинам так неплохо попрыгали Сейчас мы, короче, будем сладить по трубам По трубам Йоу, погнали Wow! <laughs> <laughs>